Вашему вниманию мотоцикл Dion Blackstone. Модель оснащена двигателем 250 кубов. Двигатель воздушного охлаждения, имеющий инжекторный впрыск. В двигателе порядка 20 лошадиных сил. Мотоцикл имеет коробку пятиступенчатую, классическую. Первая вниз, остальные вверх. Оснащен телескопической вилкой, которая вся в кожухе. И также дисковые тормоза. Двухпоршневой суппорт установлен. Сзади установлены два амортизатора, которые регулируются по высоте. А также стоит дисковый тормоз. Также самый двухпоршневой суппорт. Так как мотоцикл двухцилиндровый, у него две трубы, которые работают вот так. Также стоит тема безопасности, то есть датчик подножки, который останавливает двигатель. Так. Замок зажигания возле мотора находится. Так, классное освещение, большая пара круглая, которая есть и в ближний, и дальний свет. Сзади стоит уже большой стоп сигнал Который сразу же является и подсветкой номера Мотоцикл двухместный Он очень удобный За счет того, что у него удобное сидение И расположение руля По поводу руля С каждой стороны на ручках С правой стороны есть правый поворот с левой стороны есть левый поворот. Приборная доска. Достаточно информативная. Есть повороты. Нейтральная передача. Дальний свет. И датчик топлива. А также суточный пробег и общий. Заливная горловина. В бак и сразу сверху. С заднего пассажира очень удобно сидеть. То, что мягкое сидение и удобные ручки.